Всем привет, ребят! Сегодня ночью очень сильно слили биткоин. Давайте разбираться, какие предпосылки были у этого. да? Посмотрим с текущих, что можно придумать для стрейда. Будет ли у нас отскок продолжения роста или мы продолжим падать. В общем, попробуем разобраться в этом видео. Кому интересно, присаживайтесь. Поехали. Ну и сначала давайте, наверное, перейдем к тому, с чем же было связано, спровоцировано вот это все падение. А это, как всегда, конечно же, фуд. Ну, в основном фуд и некоторые реальные причины. Первое, что можно отметить, то то, что, как всегда, продолжается, я не знаю, какой уже месяц, фуд вокруг Binance. Там уже очередные сенаторы США выпустили какую-то статейку, проплачивают вот эту всю историю там, с форсами, да, И они пишут замечательные вещи о том, что Binance является там, рассадником преступной какой-то финансовой деятельности на всем там, криптовалютном рынке. Да? Это раз. Потом по поводу макроэкономических данных, по поводу инфляции, ФРС и все вот эти, как я их называю, дедушки решили, что данные по инфляции, они вызывают споры насчет того, что потолок поднятия ставок, да, он, скорее всего, будет пересмотрен и ставка будет повышена. Больше Сейчас она там, по-моему, 4,5-4,7 находится, но прогноз таков, что если инфляция, инфляционные данные опять выйдут, например, чуть более позитивные, то подымут инфляцию где-то 5,1-5,4, а если негативная, то ФРС еще больше начнет поднимать ставки, больше там 5,5, а возможно и больше в этом году и только уже в 2024 году будет какое-то снижение. И в том числе анонсировали то, что 8 марта Пауэлл э, выступит опять, я не знаю, там с речью какой-то. И скорее всего всех девуш девушек трейдеров, да, инвесторов хочет поздравить с 8 марта и как всегда может наговорить какой-то ерунды. И рынки в принципе могут этого бояться изначально и может где-то кто-то что-то перестраховался и возможно начали продавать свои э, портфеле, да? Вот эти две вещи, которые я вам назвал, это больше что касается фуда и каких-то разговоров, то, то есть это все какие-то предпло... предположения и ожидания там, игроков рынка. И более такая реально существенная, да, там, м -м, третья причина, это дружественный криптовалюте, криптобанк, по-моему Silvergate он называется правильно, да, Silvergate. Все идет к тому, что он типа на грани банкротства. Акции упали на 57%. Криптокомпании выпускают одно за одним заявление, что они уже не сотрудничают с этим банком. Но, как по мне, минус 57% да, это плохо, это очень плохо. Ну, возьмем даже акции каких-то недавних компаний, тоже также Tesla, да, больше чем минус 80% валялись. И делали падение, ничего страшного. Ну здесь произошло падение, значит уже сразу скан, да. Неизвестно, что будет с этим банком, это раз и во-вторых для более чем верен, но это для криптовалюты, ну какая-то капля моря. Ну подумаешь, какой-то криптобанк, какой-то дружелюбный крипте принимал платежи, там транзакции, все такое. Но это абсолютно несопоставимо, да. С тем же крахом любой какой-то биржи или FTX или вообще фонда Alameda Research. Поэтому я даже не знаю, почему там рынок должен реагировать вот такими там крупными продажами. Но, к сожалению, происходит так, что игнорировать этот фуд мы не можем, потому что это очень сильно влияет на рыночную цену и очень сильно влияет на наши с вами портфели, если мы в этом рынке находимся и пытаемся предпринимать какие-то попытки, да, там трейда или набирать какие-то инвестиционные части, какие-то монеты. да. Самое интересное по поводу инфляции, фуда, фрс, поднятия ставок, это все хорошо, но больше на это должен реагировать рынок S&P 500. И фондовый рынок, как вы видите, наоборот, он делает какой-то отскок. Я в предыдущем видео говорил, что мы на вот этой трендовой, на вот этой трендовой можем задержаться, как вот это было здесь. И пойти уже выше. И ложно можем пройти вниз. Мы уже ложно прошли вниз. Сейчас вроде выходим неплохо. Плохо то, что мы закрепились ниже 4000 пунктов. И если мы сейчас идем к ним, прошиваем и идем вверх, то на фонде вообще все прекрасно. В принципе, как минимум на время будет позитив. да. И индекс доллара тоже в предыдущем видео говорил рисует у нас он еще вот здесь был это медвежий клин плюс к зоне сопротивления он подходит и я предполагал что отсюда будет отскок и будем погружаться еще ниже В принципе так оно и происходит Вы с клина тестировали и возможно сейчас будет дальнейшее снижение это для рынка в принципе позитивный знак и только bitcoin у нас почему-то рухнул давайте разбираться что с позициями портфеля опять же таки если вы подписаны на мой телеграм-канал я там давал информацию обязательно кстати подписывайтесь я новой завел информация там даю больше так вот я давал позицию там по трейду одной монеты так его трейд у нас был неудачный вышли с коротким стопом и я написал сразу что ловить в принципе по трейдам в рынке сейчас делать нечего пока биткоин не пройдет вот эту зону 23 800 потому что и доминация отжирает очень сильный кусок, и альткоины валятся быстрее. Поэтому в альткоинах было находиться, еще раз повторюсь, для трейда. Мы не говорим сейчас об инвестиционной части. Было рисковано. И я остался в позиции по биткоину. У меня была набрана позиция по 23 тысячи. Все это тоже дублировал телеграм-канал. И у меня стоп был на 23 тысячи. Я в этой позиции пробыл больше недели. Хотел я выйти вот здесь, тоже давал информацию на 23100, 23200. К сожалению, мы туда немножко, вернее 24100, 24200, немножко туда не дошли, буквально каких-то 100 долларов. Я хотел зафиксировать 50% позиции, какой-то взять профит, стоп, б.у. Ну, так уж сложилось, что я вот это даже движение не взял. У меня вчера ну, вчера, сегодня ночью, получается, я проснулся, у Меня стоп под 23 выбило. Это было правильное решение поставить там стоп. И информацию тоже я вот эту всю дал. И сказал, что, скорее всего, второй вариант, если у нас не будет роста, мы пойдем за лоу 22.800 вплоть снимем всю ликвидность вот это здесь аж до 22.322.200. Так оно, ребята, и случилось, потому что почему такое резкое и сильное падение? Потому что, во-первых, ну, около 80 тысяч трейдеров было ликвидировано, 250 или 300 миллионов денег было собрано. Да? А почему движение так сильно ускоряется? Потому что вот здесь начинается за 27-700 уже стопы стопы тех, кто лонгует трейдеров, которые набрали биткоин в лонг. И они прятали в плодиже, вы видите, до 22-200. И вот это так оно и вызывает каскад ликвидации вот этих стопов, а это идет по рынку продажи. То есть все стопы, кто набрал биткоин в лонг, естественно, это будет считаться как рыночная продажа. Поэтому идет вот такой резкий обвал. До зоны поддержки. Теперь то, что продалось по 23, у меня стояли лимитки от 22,500 до 22,200. У меня набралась позиция сейчас та же самая, что была набрана по 23. И теперь я думаю, что с ней делать. Да, Если вы не вписывались или сейчас хотите зайти, то в принципе вы будете в той же ситуации, что и я. Потому что средний вход у меня получился как раз 22,350. Поэтому сейчас просто болтаемся в нуле. Если перейти более на младший таймфрейм, то как происходит движение, если вы там пытаетесь набрать позиции? Меня не радует то, что мы быстро не хотим отскакивать, даже несмотря на то, что фонда вроде плюс-минус пока что чувствуется неплохо. И, например, если вы хотите зайти даже с текущих по биткоину, то смотрите, что здесь может быть. Здесь может быть, что мы пойдем и собьем вот этот лой. Да? Мы можем его разбить, можем еще и в три захода сбить. Потому что, например, кто уже набрал вот здесь, вы сейчас, например, купите. Например, у меня позиция. То, скорее всего, логично, если я поставлю маленький стоп, чтобы у меня не было риском за 21 21.900. И зачастую его, ребят, могут подбить. Поэтому... Имейте в виду, если вы сейчас возьмете позицию и поставите вот здесь внизу стоп, то его могут подбить. А если вы хотите войти позицию еще не заходили, то возможно имеет смысл где-то вот здесь 22.922 22, попробовать начинать набрать позиции. Потому что я стоп выставлять не буду и буду реагировать руками, закрывать. То есть я буду мониторить датам рынок, смотреть и если отсюда, после выбивания стопов, мы не возвращаемся там назад на 22-300, то, скорее всего, я буду закрывать вообще руками, потому что мы можем уйти в более глубокую коррекцию, где первая цель будет 21-300-21-500. Здесь тоже очень много стопов могут и по ним пойти. Ну и тоже огромное количество их на 20-2500. Поэтому я не исключаю, что поход коррекции может у нас затянуться, и это будет очень сильно долго по времени, поэтому если с текущих мы не отскакиваем и не продолжаем рост на 25 тысяч с сбором ликвидности опять же, которые мы там оставили очень много, то скорее всего у нас может ждать более глубокая коррекция. С той позиции, которая сейчас цели по поводу крытия роста, естественно, 50% я здесь уже планирую крыть по 23,100, где-то 23,200, если мы вернемся. 50% я закрою и переведу стоп БУ без убыток по 22 350. Если же идем вниз и не возвращаемся, еще раз повторяю, я закрываю руками и сижу, наблюдаю, куда рынок у нас будет дальше корректироваться. Но это, скорее всего, уже тема другого видео. Вот такие мысли у меня на сегодня, друзья. Свои вы обязательно, обязательно пишите под низом комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал, YouTube канал И, как всегда, я вам желаю всем удачи, всем профита, всем пока!